британские силы высаживаются во Франции. Вторая мировая война приближается к концу. В отчаянной попытке лишить союзников решимости нацистские подлодки начинают нападать на санитарные и торговые суда. Немецким морякам приказано уничтожать всех выживших. В чем дело, капитан? Что это было? Кит? Киты не издают таких звуков. А много ты видел китов в Сайде Бигелов. Слушайте. Корабль? Мы спасены? Фарадей, отдай свой жилет Прескот. Да ладно вам, у него же сломана рука. Эй вы, мы здесь. А ну садись, жирный, ты нас перевернешь! Не смей меня трогать. Смотрите. Смотрите. Отлично. Чертова нацисты. Да хоть личная прогулочная яхта Гитлера. Это единственный корабль, что мы видели. Не кричи так. И что они сделают? Пристрелят нас. Мы и так уже мертвецы. Он прав, капитан. Русским конец. Скорее всего, меня пристрелят на месте. Но это лучше, чем смерть от голода. Все просто, капитан. На плоту мы умрем. А как же она? Что, по-твоему, эти сукины дети сделают с ней? Я не хочу, чтобы ваши смерти были на моей совести. Мы будем бороться. Все мы. Может, рассмотрим другие варианты? Я ни в коем случае не должен попасть в руки врага. А что делает тебя таким особенным? Наверняка есть и другой вариант, кроме... Хватит, Спайкс. Мы садимся на борт к фрицам.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 Кто-нибудь, мы здесь. Эй, вы. Эй. Кто-нибудь. Я знаю, вы слышите У нас, грязные ублюдки. На палубе никого не видно. Эй. Эй. Фрицы! что вы делаете? Хочу сбить трос. Черт. Никому не двигаться. Есть. Сколько осталось пуль? Не понял, погодите-ка. Ты знаешь английский? А да я не говорил, что не знаю. Ну, просто идеально. Сколько пуль? Одна. 44-я киевская краснознаменная стрелок. Снайпер? Нет, мы не отдадим единственную винтовку русскому. Особенно тому, кто шпионил за нами все это время. Ему нельзя доверять. Что он сделает с одной пулей? Надеюсь. Не промажет. Что покупать ее собрался Иван. Энфилд старого образца. Древняя штуковина. Дергает влево, если не откалибровать. Клянусь, Иван, если промажешь. Заткнись и дай человеку сосредоточиться. Господа, корабль кончается. Он попал. Хватай. Хватай скорее. Ну же, хватай. Тяните. Тяните. Давай. Тяни. Давай. Подтянись, Влад. Держитесь, капитан. Давайте, тяните, тяните. Иван. Ну же, лезьте, лезьте. Отлично. Мисс Прескотт, мисс Прескотт, дайте руку. Держишь ее. Спасибо. Биггеллоу. Давай, Давай, ну же, Биггеллоу. Давай. Джексон. Давай, Фарадей. Не смогу с такой рукой. Уже, ну мистер Фарадей. Капитан, ну же. Мистер Фарадей, дайте руку. Давайте. Нуже. Давай. Времени в обрез, старик. Давай, хватайся. Нуже. Лезь. Залезай, давай. Нуже. Ты сможешь, Фарадей. Хватайся, отлично. Нуже. Давай, живее. Вот так. Давай. Давай. Нуже. Теперь вы, капитан. Капитан. Хватайтесь, Кэп. Хватай его, Джексон. Нуже, Кэп. Вот так. Тяни его! Ну уже. Давайте, капитан! Ну уже, Кэп! Никуда вы не уйдете, капитан! Кэп! Капитан! Господи! Кэп! Господи! Капитан! Джексон, прости, но он мертв! Он погиб! Да, он мертв! Все сюда, быстрее! Ваша рука, мистер Фарадей. Нет, нет, нет. Джеред. Я просто... Поймите. Англичанин полон секретов. Кто бы говорил? Британский рай Дал бы нам с голоду умереть, лишь бы еще пару дней прожить. Ты бы поступил так же, если бы мозгов хватило. Моя работа влияет на жизни миллионов, а ты просто пушечное мясо. Оставьте его в покое. Он безобиден. Он просто трос. Вот он кто. Кто знает, может, эта рука даже и не сломана. Эй, эй, давайте бросим его за борт. Довольно. На случай, если вы забыли, мы все на одной стороне. Уймитесь уже. А знаешь, что, по-моему, странно? Что? Столько криков и ругани, И никто не появился. Несчастье за другим, да? Давайте найдем убежище. Полностью согласен, детка. Мистер Синклер, вы не могли бы помочь? Давай. Двигатель работает, но никого нет дома. Очень похоже на то. Мы не можем оставаться тут. Если хотите блуждать в полной темноте, я вам мешать не буду. После вас, дамочка. Эй! А что вы там с Иваном? Теплов. Что? Младший сержант Александр Теплов. Да. 44-й. Да, я понял. Снайпер. Да. Да, я понял. Может, вам за Бигелоу подняться на мостик? Посмотреть, кто у руля. Никуда я с этим фашистом не пойду. Он коммунист, идиот. Какая разница? Просто делай, как он говорит, Биггиллоу. С каких пор ты начал раздавать мне приказы? Пошли. Я не кусаюсь. самодовольный не боишься словить переохлаждение у меня бывало и похуже вы казаки все чуток чокнутые. а вы американцы слишком много болтаете ты мне нравился больше когда молчал мы должны засунуть его руку в повязку Есть, мэм. Спасибо, мистер Синклер. Заплесневело. Может, хватит светить мне в рожу? Господи боже, какого хрена? Вот, пожалуйста. Он щедрот самого фюрера. Это не совсем мой цвет. Это повязка, ваше величество. Колонист. Империалист. Уголовник. Дрочила. Сюда. Иди ты. Хорошо. Справитесь тут, мисс Прескот. Мы в порядке. Это был трусливый поступок, знаю. На этой войне я видела и похуже. Синклер. Привет! Что это у нас тут? Чтоб меня, спасательные шлепки испорчены. Вы издеваетесь, нахрен. Когда-нибудь такое видел? Я видел, как Гасова выворачивает людей наизнанку, но ничего такого еще не видел. Что бы это ни было, у меня уже мурашки пошли, ясно? Здесь явно что-то не так. Я знал колхозников, которые пошли с оружием на вермах, ты были храбрее тебя. И чего ты от меня хочешь? Я долбанный кок, ясно? Три года на долбанной войне, и меня торпедируют во время возвращения домой, и я оказываюсь на долбанном плоту без воды и без еды. А теперь ты говоришь, что мой единственный шанс связан с Богом забытым кораблем Призраком. Не говоря уже о том, что я застрял тут с тобой чёртов шпион с тем скользким британцем и с тобой. Австралия. Я даже не знал вас во время войны. Не арена меня дружок. Я не дружок тебе, понятно? И я ничего никому не должен. Мы оказались на одной войне и застряли на одном корабле. Да, это так, но мы все еще живы. Я просто хочу, чтобы фортуна улыбнулась мне хотя бы разок. Дело не в удаче, приятель. Поверь, а в том, как ты разыгрываешь свои карты. Слушайте, пока что держим это в секрете. Хорошо. Черт с ним. Обуви нет. А какая у тебя отмазка? Я спал на койке, когда ударила торпеда. Уж бедненький вы наш. Скоро мы найдем кабельный лазарет, и вы сможете просушиться. Значит, ты из разведки. Что-то вроде того. Как ты попал туда? Ему нужен отдых, мистер Джексон, а не допрос. Смотрите под ноги. <связанное> Нашли что-нибудь, ребята? Нет. Только разбитые компасы. Кто-то привязал штурвал. Прицев нет. Да, только смотри не сглазь. Да. По сути, не полно фрицев. А это что? Это кукла. Она очень старая. И стрёмная. Это антикварная. А ты у нас типа эксперт, что ли? Вообще-то я продавец антиквариата. Был он в другой жизни, перед войной. Ну конечно. Джерард. Можно? Пьер и Франсуа Жемо. Лучшие кукольники Парижа. Конец 80-го, начало 19 века. И сколько она стоит? тысяча фунтов на аукционе больше очень неплохие деньги за детскую игрушку какого черта она тут делает Джексон Хочешь перейти в стан врага? И если я так избавлюсь от мокрой одежды, то я в деле. Боюсь, это все, что есть. Сколько раз ты ловил пулю? Это не все от пуль. Есть шрамы от ножей, есть от сигарет. Это дикий кабан. Долгая история. Боже мой! Простите. Ничего. Просто царапина. Где это тебя так? Тобрук, панцердивизия. Подбили нас, будет здоров. Столько времени на корабле, вы ничего не сказали. Три года — это долгий срок. Да и что говорить. Шелли, моя жена. Ей сказали, что я погиб в бою. И она снова вышла замуж. Она счастлива. Родила ребенка пару месяцев назад. Хочу увидеть ее в последний раз. Я ни в чем ее не виню. Жизнь слишком коротка. Чертовски коротка. ее снова ну а ты крепкий орешек семья есть ну, ты... больше нет очень сожалею такие маленькие ноги у этих нацистов Склад боеприпасов, камбус, радиорубка. Попробуем связаться с кем-то на коротких волнах. Хорошо. А я смотрю двигатели. Узнаю, что ими движет. Изобить, Джексон, но ты кок. О да, этот парень просто волшебник по До войны я работал на верфях, а до этого механиком. Ну ладно. А скажи-ка. Ладно. Чем ты занимался перед войной Бигелоу? Две группы. Джексон, Бигелоу и Теплов. Мисс Прескот и Фарадей за мной. Как закончите, ждем вас в Камбузе. Хорошо. Чертовые янки.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 Понимаете, что говорят? Частично. Я думаю, они ищут этот корабль. Ну же, скажи что-нибудь. Просто говори, давай. Мы на немецком корабле, на котором не осталось немцев. А ты хочешь пригласить их сюда? Ну давай, гений. Да иди ты. Должен быть кто-то еще. Нехорошо. Это очень нехорошо. Не желаете посвятить нас в детали, мистер Джексон? Похоже, бойлер пересыхает. Давление слишком высокое. Да кому не насрать. Если бойлер пересохнет при работающем двигателе, жди цепной реакции, а если она дойдет до оружейной то весь корабль взлетит на воздух. Это бомба с часовым механизмом. Ну так выруби ее. Именно это я и сделаю. Нет, нет, постой, ты не вырубишь долбанный корабль. Мы не знаем, сколько у нас топлива, на день или меньше. Можем врубить все заново, когда поймем, куда плыть. Тепло, хватает ручку. И даже не смей ее трогать, ясно? Послушай, послушай. А вдруг мы все вырубим, но не сможем врубить обратно? Лучше дрейфовать на море, чем летать над ним кусками. Согласен? Теплов, хватай ручку. Ну уж нет. Да, черт возьми. Послушай, я улыбался твоей болтовне два с половиной года. А сейчас ты видишь улыбку? Пойми, ты больше не мой босс. Здесь, внизу, все будет так, как скажу я. Можешь мне помешать. Но я бы не советовал. Ну что, мы достигли понимания? Наговорились? Да. Три, два, один... Джексон. Что за... Ну все, с меня хватит. В жопу все. Я хочу сойти с этой посудиной. Господи, боже мой. Только не снова. В смысле не снова? Ты что-то не договариваешь, Бигилоу. На мостике был моряк-немец. И вы ничего не сказали? Это была идея Синклера. Он велел ничего не говорить, пока мы не поймем, что происходит. Это значит все плохо, Бигилоу! Черт, труп обычно означает, что все плохо! Этому недели две. Минимум. Я ела, похоже. Эй, Джексон, зачем вырубил движок? Пришлось. Бойлер был готов взорваться. Можно было обсудить с нами. Я сказал так же. Я принял решение. Я принял решение так же, как ты насчет трупа на мостике. Чего? Обезглавлен, да? А на теле какие-то распухшие вены. Ну так вот, в бойлерные были сажены из-заживо. Не хотел устраивать панику, Джексон. Мы должны уметь доверять друг другу, Синклер. Да, Джексон, должны. Да, да. Хватит. Я ценю ваше умение принимать решения. И вашу деликатность, мистер Синклер. Но сейчас у нас есть еда, одежда и крыша над головой. И, судя по всему, корабль. Так что наши условия гораздо лучше, чем вчера. Кто знает, что будет завтра. Эй, а пока что давайте есть. Армия воюет своим желудком. Стоп. Вы сами это придумали? Вообще-то это цитата Наполеона Бонапарта. Вы тоже покушаете, мистер Фарадей? Вам нужны силы. Вы просто... просто ангел, мисс Прескотт. И смотри, не подавись. Простите, мисс Прескотт. Да, простите. Можно хотя бы угостить вас ужином? От Отщедрот Трейха. Спасибо, мистер Синклер. Тут я не вижу. Не любишь рыбу? Тут нет, нет кольца. Так тебе и надо. Сможешь открыть это для меня? Да, приятель. Что это было? Вроде какой-то ребенок. Ребенок? Да, ребенок напугал меня до усрачки. Быстрее, ребята, за ней! Кто-то порубил шлюпки в клочья. Не понял. Он, зачем они это сделали? Чтобы никто не ушел. Эй, прошу, не делай этого, Иван. Бензин. Он прав. Пахнет горючим. Превосходно. Замечательно. То есть чокнутый капитан слетает с катушек, берет топор, приводит свою команду, потом поджигает их всех и портит средства эвакуации? Как для себя, так и для нас? Заткнись, Фроды. Да. Тогда кто сделал это с ним? Крысы. Большие крысы. скотт привет малышка это твое не бойся все хорошо Она тебя укусила? Все нормально, просто царапина. Маленький монстр. Кто знает, сколько она здесь пробыла и через что ей, бедняжке, пришлось пройти. Все хорошо. Дочь Нам тоже страшно. Мы не сделаем тебе больно. Это значит «семья». Чего? Похоже на итальянский. Что-то про семью. Семья, фамилия. Ладно, значит, она говорит по-итальянски. Нет, нет, нет, это не итальянский. Просто звучит похоже. Рум... Румынский. Я узнаю его. Если тебя укусили. Все нормально. Что это? Выглядит старым. Может чего стоит? Что? Ему уж точно не нужно. Другое дело. Ничего не сломано. Мерзость. Патроны есть? Полдюжины, наверное. Применяемся. Размечтался. Ты в порядке? Джейн. Джейн. Да, это я, Джейн. Майя, Майя, Майя, Майя. Твоя фамилия Мэ? Фамилия. Прости, что происходит. Она хочет, чтобы мы пошли за ней. Вы серьезно потащитесь за этой соплей? Лучше спросите, что она здесь делает, идиоты. Сейчас узнаем. Пойдем, Жерард. Что-то случилось на этом корабле. Вы меня сюда затащили и теперь вопреки всякой логике вы идете гулять по кораблю? Нет. Ну нафиг. Посмотри на него. Еще один любитель погулять. Да. Ну тогда. Оставайся со стариной-шкипером. Он вроде тоже обожает старину. Фамилия. Хочешь, чтобы мы спустились туда? Фарадей! Подождите меня. Как по-румынски, сколько там нацистов? Бигиллоу, почему бы тебе не остаться с Фарадеем? Мне нравится эта, эта идея. Согласен. Нет, стой, Майя. Подожди, Майя. Майя, нельзя вот так убегать, это опасно. Не обосрись, за меня не волнуйся. Черт побери. Подожди, я бы на твоем месте не трогала. Газолин. Что там? Что там? Спустись и посмотри. Я проклят. Джерри, ты чертов фриц. Надо открыть. <связать> не, не <связать> надо. Будут открывать. <связать> Идиоты. Вы совсем рехнулись? Вы понятия не имеете, что там. Вдруг это ловушка? Я начинаю думать, что коротышка прав. Вигела, укончай уже. Он знает, что случилось на этом корабле. Я тоже хочу узнать. А ты нет? Американа? Да, американо, да, да. Ты же австралиец. Ему без разницы, брат. Мы собираемся открыть дверь! Вы понимаете? Райком, я? Райком! Не пойму. Да! Вы уверены? Да. да. Да, уверены. Хочешь, я возьму? Нет, я сам. Если надумаешь, стрелять не промажь. Когда надо. Не промажу, расслабься. Ладно, райком, я стой, опусти, что происходит? Заткнись, посмотри на меня. Что? Что? Да, расслабься. Посмотри на меня. Опусти оружие. Джексон. Стреляй, Джексон, черт. Да? Спокойно, спокойно, Джексон, расслабься. Мы хотим поговорить. <editors> ét... Успокойся, успокойся. Шутки шутите. К.. К.. Шутки? Никаких шуток, никаких шуток. <Wyatt> да. Ладно. Похоже, есть прогресс. Это тварь. Это тварь. Брось оружие. Стреляй. Что он несет, Синклер? Он напуган. Да ну. Давай. Давай. Заклинила В сторону. Куда ты? Пристрели его. Стреляйте. Джексон. Господи Иисусе, все живы? Вот блин. Что еще ты припас? Держи. Биггиллоу. Ты ранен. Я в порядке. мигелоу okay. Бывай, друг. Бывай. Небезопасно. Подожди. Чего он так боялся? Эй-у. Можно мне пистолет? <свист> <свист> Можешь взять нож? Уже не надо. С как хочешь. Похоже, Фриц здесь зимовать собирался. Да. Дом милый дом. Нужно оказать давление. Бывало и хуже. Это поможет. Святая Дева Мария. Эй, Синклер, мы разбогатеем? В смысле? Нет. Рано радуешься, друг. Да, но это оно. Это именно то, о чем я тебе говорил. Это оно. Госпожа Удача наконец нам улыбается. Что толку, если мы не вернемся? Может, сохраним это в тайне? О, да, ведь нам за это еще не прилетело. Вообще-то, знаешь, я согласен, оставим это между нами, еще немного крови, Мая. Ты будешь в порядке, теплов, это пойдет. Держи. Спасибо. Фамилия? Нет, прости. Никого. Да, просто куча старых коробок. Да. Похоже, Фриц был сам по себе. Это же хорошо, да? Да. Правда, мы все еще не знаем почему. Первым делом нужно доставить Александра в лазарет. Хватит болтаться. Когда я вытащу пулю, надо будет наложить пару швов. Тогда мне нужно выпить. Не тебе одному. Это смягчит боль. Спасибо. Не видели, куда ушел Жерард? Пошел он. Он дезертир. А если бы пропал ты? Так или иначе, я бы не стал сбегать. Я пойду в капитанскую каюту. Проглядывайте за фардаем. Осталась одна пуля, если понадобится. Пойдем, Бигглоу. Никогда не любила эти штуки. немного больно. Думаешь, этот тупица просто заперся внизу от своего капитана? Не знаю. Знаешь. Я слышал, как летчики говорили о гремлинах, создающих проблемы с самолетом. У меня мурашки только от одной мысли об этом. Гремлины? Да. Гремлины. Все, самая худшая часть позади. То, что случилось на этом корабле, это были не гремлины, что-то более реальное, но не менее странное. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, давай, давай, работай. <свист> Смотри, Фриц. тот Фриц. Я уже это видел. Это знак отличия. Это нацистская хрень в чистом виде. Здоровая штука. Что это? Это типа сейф? Эти сволочи наживали состояние на произведениях искусства и артефактах. Может, это было в тех ящиках. Может, там... Может, там золото и... Драгоценности. Да. Nice. Маленький нацистский тайничок. Похоже на то. Семья на этом судне? Я не знаю. Уж что эта война умеет, так оставлять детей сиротами. Неужели? Подожди. Да. Да. Давай. Давай. Сос. Сос. Меня кто-нибудь слышит? Есть там кто? Сос? Говорите, у вас была семья? Да. да. Нацисты. Они пришли в мою деревню. Расстреляли старых и слабых. Они убили моего отца у меня на глазах. и забрали мою мать и сестру. Я знал, что больше их не увижу. Мне очень жаль. Готово. Посмотрим, что там у вас. Ваша дочь. Сколько ей было? В этом году было бы 12, если бы не... Блиц. Не вспоминать невозможно. Часть меня боится, война закончится, мне придется вернуться домой. А ее там не будет. И мужа тоже. Он потерялся в Африке. Я знаю, что он не вернется. Эта проклятая война забирает все, что у тебя есть, и ничего не возвращает. Что они задумали? Что за чертовщина? Эй, бегило! Смотри. Ой! Бегелоу! Простите, мистер Джексон, но вся награда достается победителю. удача И это та еще назорная девчонка избежал боевых действий, но все равно на вас наживусь. Субтитры Да, мая, мы продолжим искать. Я обещаю. Вы в порядке? Майя. Она. Она. Я знаю. Мне нужно кое-что вам показать. Сос. Сос. Меня кто-нибудь слышит? СОС. Да, да, да, я вас слышу. Английский, английский. Шпрехайте по-английски. По-английски? Да. Да. Я англичанин. Я, я на одном из ваших кораблей. На борту есть кто-нибудь еще? Все мертвы. Капитан сошел с ума. Говорю вам, где вы находитесь? Где-то... Где-то в Северной Атлантике. Не знаю, я не штурман. <звы> <звы> Говори, англичанин. Раз, два, ставки на спорт найдут тебя. Четыре. Большие выигрыши в твоей квартире. Пять, шесть. Быстрые выплаты уже здесь. НА 1xbet. Букмекерская компания. Меня зовут... Жерард Фарадей. И я дешифровщик из британской разведки. Если вы поможете мне, если вы спасете меня, я могу дать вам ценную информацию, секретную информацию. Послушайте меня, зовут Жерард. Мы пришлем помощь, англичанин. Оставайтесь на связи. Мы попытаемся определить ваше местоположение. Слава богу. Грузили гробы на борт Одна из тварей выбралась И перебила весь экипаж Майя. Майя Она была единственной на этом корабле Должно быть, капитан понял, что происходит Убил столько, сколько смог Уничтожил шлюпки Сменил курс Чудовища. Они убили Биглоу. Это уродливая тварь. Можно посмотреть? Это невозможно. Стригой. Что? Стригой. И сказок мне рассказывала о них бабушка. Это не совсем сказка Александр. Да. Стригой это нежить. Оборотни, они, они. Выходят по ночам на охоту. Меняют форму и облик. Они командуют полчищами животных и насекомых. Это же просто сказки, чтобы пугать детей. Александр, Алекс. В этих твоих сказках говорилось, как их убивать? Да, да, Да? да. да? Этим священным оружием. Всякими реликвиями. В грузовом отсеке полно этого добра. Оно закрыто с твоей тварией, убившей Бегелову. Ладно. Значит, нам надо беспокоиться только о девочке. И Фарадея. Он все еще где-то там. Будем надеяться, что он правда умен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жерар Фардай Жерард, Жерард, Жерард, Жерард. Ничего не знаете о смерти. Мы должны показать вам, что значит принять смерть. Принять ее с распростертыми объятиями. Только боги могут по-настоящему понять, что такое смерть. Вам свойственно бояться того, чего вы не понимаете. Жерард, перестань! Фарадей, это... это не Фарадей Стригой, подождите, подождите, не надо, подождите теплов. Все уже мертвы. Просто не знаете этого. Давай. За что? Вы ударили меня. Дыши, Жерард, дыши. Мы доставим тебя в лазарет. Ты будешь как новенький. Где мы? Ты едешь домой, Жерард. Там сейчас осень. Вы правильно сделали. из одной маленькой девочки что если этот большой выберется наружу мы этого не допустим давайте покончим с этим майя майя Майя, а где ты?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 Моя дочь, это она. Можешь спасти меня в этот раз. Мили? Это не она. Это не она. Нет, мама, выпусти меня, пожалуйста. Впустите меня. Ты все еще можешь меня спасти. Мама, прошу. Пустите меня. Нет, это не она. Это не ваша дочь. Давай. Бросай! Бросай! <свист> Встретимся в отсеке капитана. Хорошо. Синклер. Спаси меня, Твой язык – один из древнейших. Я буду им наслаждаться, когда вырву его из твоей глотки. Твоя кровь течет с моей... Иди ко мне, дорогой Я так долго тебя ждала Так долго Шелли Вернись ко мне, муж Идем, вернись ко мне Идем же мы снова будем вместе. Мы снова будем вместе. А как же тот парень? Я думал, что потерял тебя. И я прямо здесь. Я давно тебя ждала. Синклер. Синклер. Что ты со мной сделал? Что ты делаешь? За что? За что? Ведь не так просто убить, да? Убить не просто. Нет. Больно. Бывало и похоже. Мисс Прескотт. корабль. Ракета. Теплов, еще раз. Дай сигнал. То была последняя. А если то немцы? Лучше бы нацисты. Проще простого, друг. Стригой. Нельзя позволить Стригою покинуть корабль. Не позволим. Нужно найти мисс Прескот. Найти мисс Прескот, дать сигнал... Убить Стригоя. Какой у тебя план? Мы подорвем его. Снесем корабль. Мы найдем мисс Прескотт. Джексон, он сказал, что цепная реакция может взорвать корабль. Мы доберемся до склада с боеприпасами, вызовем детонацию, подорвем котел и... бум. Ты прав, бум. Да. Тебе бешеные, как безголовая змея. Проще простого, друг. I Ну, ладно. Есть другой план. Открыть дверь, убить стригоя. Что ж, ну вот. Столько лет убиваю монстров. И еще парочку убью. Но не факт, что выйдешь без шрамов. Ну да. Будут шрамы, будет что вспомнить? Вот это дух, <сос> махнемся? Нет. <сос> Теперь мы знаем, что случилось с командой. И что случится со мной? Чего? Вот, смотри, следы от укусов. Нет, нет, нет, нет, нет. Когда Стрегой атакует, то, что тебя не убило, делает одним из них. Значит... Значит, вперед! Нет, нет. Давай! Нет, говорю. Ты иди, ладно? Найдешь мисс Прескот я устрою взрыв. Нет. Да. Нет. Да. Пожалуйста, дружище, надеюсь, ты снова увидишься с женой. Нет. Надеюсь, она счастлива. Скажешь ей, детка. Сегодня в мире монстров меньше, чем было вчера. Хорошо, скажешь ей. Идем, быстрее! Нет, Нейтон. Идем, что? Нет. Что? Ты в порядке? Это не моя кровь. Пойдем, быстрее. Бежим! Нет, Нейтон. Что? В чем дело? Уходим. Рано сдаваться. Мы еще не проиграли. Идем! Нужно найти корабль. Идем! За мою семью. Джейн, пойдем! Быстрее! Тепло сейчас подорвет корабль! Что? Быстрее! Нет времени! Поторопись! Я уже вижу его! Нужно прыгать! Нет, я не могу! У нас нет выбора! Звери, которых проще всего контролировать. Брось меня! Что ты такое говоришь? Сдавайся, глупец. Возвращайся в ад. Нет! Мисс Фрескотт! Прескотт, мисс, вон, там корабль, там корабль, мисс Прескотт, это британцы, эй, слышите, вы в порядке? Сторону. Дайте медикам пройти. Джентльмены, помогите ей. Вот, сюда давай. Имей свою в безопасности. Кто-то еще выжил? Нет. Только я. Thank you.